Всем привет! Вот мы наконец добрались до последней темы по lp по нашему предварительному курсу. Это э, стандартное расположение файлов и папок и то, как искать сами файлы и информацию о них. По институту Linuxовскому это тема 104.7, два вопроса по ней. И задача у нас понять предназначение папок и что в этих папках находится. Мы будем разбираться с таким понятием, как FHS, вы видите, разбираться в структуре FHS. FHS это стандартная иерархия файловой системы. Файл, систем, иерархия, стандарт. Согласно нему, у нас э, есть стандартные какие-то папки, которые располагаются в корне. Давайте, наверное, сначала глянем на нашу живую Ubuntu, чтобы так освежить умолчанию, Напоминаю, у меня командная строка начинает работать из моей домашней папки, поэтому я перейду сейчас в корень. И мы с вами посмотрим на корень. Вот у нас в корне есть какие-то файлы и папки. Мы уже во многие файлы, во многие папки из этих заглядывали. Сейчас просто давайте глянем на слайд и освежим в памяти, какие папки у нас для чего предназначают. Итак, есть стандарт FHS. Этот стандарт был изначально предназначен для того, чтобы во всех дистрибутивах Linux мы могли понять и быстренько найти все то, что нам нужно. Некоторые дистрибутивы Linux они отклоняются от этого стандарта, но не сильно. То есть в целом название папок и их предназначение справедливо для всех дистрибутивов. Первая папочка, о которой мы поговорим, это папочка bin, в ней находятся базовые исполняемые файлы для команд. То есть все команды, которые может использовать пользователь, они находятся здесь, в папочке bin, они ему доступны. Следующая папка в корне, которая находится, это boot, тут находятся у нас файлы загрузчика. Обычно это отдельный раздел жесткого диска, и в нем находится ядро нашего Linux. В папочке dev у нас лежат файлы всех устройств. Я вам напоминаю то, что у нас в Linux все и даже устройства представляют собой файлы, которые мы можем посмотреть по редактиву. И вот эти вот файлы находятся у нас в папочке DEV. Это наше самое первое занятие по LP. Следующая папка ETC. Здесь находится конфигурация конкретного нашего компьютера. В ней очень много подпапок, и там лежит лежат конфигурационные файлы огромных количеством. Мы это все будем разбирать уже во втором LP, когда будем такое более-менее продвинутое администрирование Windows разбирать. Папочка Home. Тут находятся у нас домашние папки всех пользователей, кроме суперпользователей. То есть здесь у нас лежат документы, рабочий стол и так далее, все, что относится ко всем пользователям, какие у нас есть в системе. Папка Lib. Здесь у нас находятся общие библиотеки и модуль ядра в библиотеке у нас тоже было занятие, если что отмотайте посмотрите. Папка Proz. Тут у нас находится информация о работающей системе, в частности, обо всех запущенных процессах. Сюда монтируется виртуальная файловая система ProzFS, но об этом, по-моему, мы еще с вами не говорили. Папка Media. Эта папка появилась относительно недавно. Сюда монтируются все съемные носители. Дивидеромы, флешки и так далее. В старых версиях Linux, и с тех пор эта папочка осталась, папочка Mount. Раньше в нее монтировались все съемные носители. Сейчас у нас папочка Mount. Теоретически предполагается для монтируемых файловых систем. Например, если мы какой-нибудь диск новый подключили, мы сюда его можем смонтировать. Можем смонтировать в медиа, это как бы Нет никакой разницы. Можем смонтировать вообще хоть себе на рабочий стол. Но изначально папка mount была для монтирования точно так же носителей. Папочка opt. Тут у нас пакеты дополнительного программного обеспечения. Мы это будем делать уже, наверное, в отрыве от LP, когда будем конкретные практические ситуации разбирать. К этой папочке будем обращаться. Папка root. Это домашняя папка суперпользователя нашего рута. У него нет папки домашней в папке э, home. У него есть отдельная папка в корне root. Папка sbin. Тут у нас лежат настройки серьезных таких компонентов системы, таких как, допустим, firewall, firewall.iptables или процесс инициализации init. Э, такие серьезные вещи лежат в s sbin. Папка srv. Тут у нас находятся данные для всех системных служб. Мы сюда пока еще не заглядывали. Папка temp. Понятно, там хранятся временные файлы. Папочки USR. У нас UZR, В ней лежат двоичные файлы, которые относятся конкретно к пользователям. Например, какие-нибудь игры, программки. То, что пользователь как бы установил, запускает, вот это все для него находится в папке UZR. Папка var. Variables. Тут находятся у нас переменные различные, такие как логи, почты и так далее. Понятно, то что это стандарт. Я говорю, во многих дистрибутивах могут быть от него отклонения. У Mac много отклонений от вот этого вот стандарта. Но тем не менее, в общем, эти папки присутствуют в том или ином виде во всех Linux. Мы должны знать, что мы можем в них найти. И в этих папках, как правило, есть еще некоторое количество подпапок, которые тоже этим стандартом FHS определяются. Но так глубоко я с вами забираться не стал. По FHS поговорили. И вторая часть это поиск. Мы будем разбираться с со следующими командами. Значит, grep мы с вами уже видели. Это поиск по содержимому файлу. Мы можем отсортировать, поискать внутри файла то, что нам нужно. Find это поиск файлов. Такая серьезная утилита. Она ищет файлы в реальном времени, начинает копаться в нашей файловой системе и находит все, что мы за ее спрашиваем. У нее есть огромное количество ключей и параметров. Locate это более быстрый поиск файлов. Разницу сейчас покажу вам на, на практике. И есть три команды, которые у нас занимаются поиском служебных каких-то слов, например, тех же самых команд. Это which, type и whereis. Они, в принципе, занимаются все одним и тем же, с небольшой разницей, и which самая простая, type посерьезнее, whereis показывает такое максимальное количество информации по команде, которая может быть доступна. Запускаем нашу Ubuntu и смотрим там. Давайте начнем с find. Я мануал по каждой из этих команд открывать не буду, вы сами уже знаете, что можно написать man и имя команды, и посмотреть все по ней, включая все ключи, которые эти команда может использовать, и все дополнительные параметры. Итак, find поиск файлов. Например, мы можем найти файлы. синтаксис какой find? Find найти где? Давайте будем говорить в корне, он будет искать тогда везде, потому что у нас в, корне, в корень вложены все остальные папки файловой системы. По имени и, например, все, что имеет отношение к почте. И вот он пошел нас искать. Видите, Find пытается прокопаться по всей файловой системе, разобраться везде, где у нас что лежит, но ему при этом нужно много где прав суперпользователей. Видите, Find у нас пытался пробежаться по таким по всем файлам и папкам, везде, где он мог найти mail, он попытался, при этом он э, не смог попасть в файловые системы proc и var, потому что они у меня закрыты. То есть если я бы от имени Super пользователя запустил, все бы у меня получилось. Вы видели, это заняло некоторое время, потому что find он в данном в реальном режиме начинает искать файлы и папки. Эта команда работает дольше, но действительно занимается тем, что ищет. Есть команда locate, которая работает намного быстрее, и ей не нужно указывать все это огромное количество параметров. Я могу сказать просто locate mail. И она так вот сразу пробежала и вывалило мне все, что она увидела. Причем find, вы видите, у нас искал конкретно слово mail. По имени мы искали. Он понимает очень много различных синтаксисов, очень понимает много различных символов групповых, он умеет работать с различными ключами. Locate просто тупо ищет. И видите, он нашел у меня все, что имеет отношение к mail, даже если это называется mail дефис. даже если это называется где-то в конце, я у нас видел. Mailbox, Mailbox, то есть он нашел все, что у нас включает в себя слово Mail, либо Mail Tools, и сделал это намного быстрее. Объясню сейчас почему. Давайте, например, попробуем еще сейчас покажу я команду Find. Будем искать не по имени, а также будем искать в корне все, что относится к пользователю, ключ user ну, к моему пользователю, например. Видите, опять ищет, ищи, ищи, ищет, ищет, ищи, ищет, ищет, ищет, ищет. И показал все, к чему я могу иметь отношение. В частности, он мог найти нам... Сейчас я пытаюсь куда-нибудь перемотать повыше. Но у меня, видите, не хватает оболочки в истории команд. Он у нас пытается еще найти м -м, очень много временных файлов. Например, давайте мы с вами попробуем от суперпользователя поищем теперь. То же самое все, только SuperUser.Doo. Угу, угу. Пароль. Пароль. Перекопался, прилопатил, в общем-то много что нашел, но суть в том, что от SuperPolice у него теперь нет ошибок, то что он нашел, то что он не нашел. Если мы то же самое сделаем с командой Locate. Она еще быстрее прибежит, она прибежала моментально. И нашла, на самом деле, очень много дополнительного. Но при этом не нашла... Мы не можем, опять же, по истории команд посмотреть, но я могу сказать, то, что команда Find, она нашла очень много во временных папках, а команда Locate во временных папках ничего не нашла. Потому что команда Locate ищет только в определенных местах. Но зато ищет быстро. Значит, у Locate есть файл конфигурации. Мы можем его попробовать взглянуть. Cut. ETC. Напоминаю, в папочке ETC у нас лежат все возможные конфигурации нашей системы. Пытаюсь я ему сказать update.db.conf. Скорее всего, у меня нет на это прав. Значит, это, это конфигурационный файл у нас локейта. По умолчанию он не ищет у нас в смонтированных устройствах. То есть на флешках, каких-то подключенных внешних дисках, на всех смонтированных вещах, сетевых дисках он искать не будет локейт. Далее, он не ищет у нас вот такие типы файлов. Далее, он у нас не ищет вот в этих папках. За счет этого он как минимум работает быстрее. И в-третьих, он не ищет ничего вот в следующих файловых системах. Тут в основном видите временные, шифрованные файловые системы, файловые системы, относящиеся к dvd ромам к сетевым файловым системам. Вот здесь вот он не ищет. Как минимум поэтому он работает быстрее, но не только поэтому. Давайте мы сейчас выйдем этой конфигурации, то есть вы видели, вот здесь вот мы, вы можете редактировать этот конфигурационный файл, и тогда Locate, допустим, если мы сотрем отсюда TMP, начнет искать во временной папке тоже. Мы можем добавить сюда какой-нибудь не знаю, TXT, и он перестанет искать текстовые файлы, если мы где-нибудь вот здесь вот напишем. Это такая конфигурация Locate. -а. Им нужно знать то, что Locate вот здесь вот хранит свою конфигурацию. Uh, давайте сделаем вот что еще. Я создам сейчас файл, ну, допустим, по своему имени, потому что я знаю то, что его... Вряд ли это, мое имя используется где-то в этом дистрибутиве Ubuntu. Где я нахожусь? А, я нахожусь в корне, само собой в корне. Я создать ничего не могу, но давайте я от имени пользователя создам. По умолчанию, когда я выполняю команду touch, видите, без указания полного пути, она пытается создать файл там, где я нахожусь. В корне я создавать ничего не могу. И теперь я попробую найти этот файл. Видите, ничего не находит. Если я скажу ему «Find», «Find» нашел сразу. Показал то, что в текущей папке есть такой файл. «Locate» мой файл не нашел. Дело в том, что «Locate» работает, грубо говоря, с индексной локацией. То есть точно так же, как в Windows да во всех уже современных Windows у нас есть такое понятие, как индексация, когда у нас проходит индексирование всех файлов и папок, и потом Windows просто знает, где что лежит и может быстро нам найти. Если индексация была не проведена, Windows или долго, и 4 вообще говорит, то, что она не может ничего найти, пока мы не проведем индексацию. Так она, например, любит делать с почтой Outlook. Точно так же команда Locate работает в Linux. Раз в день команда Locate запускает команду Find, Команда Find пробегает по всей нашей файловой системе, и команда Locate создает некую такую базу данных, в которой например, запоминает, где что находится. Именно поэтому Find работает долго, а Locate работает практически моментально, потому что Locate знает, где что было в тот момент, когда Find искал. Но при этом, как вы видите, Locate срабатывает раз в день, и она не знает ни о каких недавних изменениях. При этом Locate полностью и целиком опирается на FIND. Для того, чтобы Локейт сейчас заново запустила переиндексацию своей базы данных, нам нужно запустить от имени суперпользователя команду updateD. У меня было временное помешательство, поэтому я update не смог правильно написать. UpdateD.B. Наконец-таки. Прошу прощения, потому что так долго у меня это Update UpdateDB. Обновить базу данных. То есть у нас вот есть конфигурация нашего локейта. UpdateDB.conf. И я вот выполняю команду UpdateDB для того, чтобы обновить базу данных. Собственно, и теперь, если я скажу кирилл Kirill.txt, она сразу мне показывает то, что в корне, вначале у нас есть слэш, есть файлик Kirill.txt. И третья часть, с нам предстоит разобраться, это поиск по командам. Тут достаточно все просто, я долго вам крутить мозги не буду. Вы знаете, есть команда у нас ls, list. Она выводит перечень того, что у нас есть в текущей папке. Мы сейчас находимся в корне, вот она нам вывела. Мы можем выполнить команду which ls. И эта команда нам покажет, собственно, где эта команда ls находится. И видите, он показывает то, что команда ls находится в папке bin. Напоминаю, папка bin, в ней хранятся бинарники, то есть двоичные файлы тех команд, которые могут быть вызваны пользователями. То есть, когда мы пишем команду ls, мы, по сути, пишем bin ls, запускаем вот эту команду. Далее, у нас есть команда type, если мы хотим побольше узнать чего-то. Причем, видите, когда мы эту команду запускаем просто, ls, она запускается без всех дополнительных настроек, что тоже интересно, сейчас объясню почему. То есть, когда мы выполнили просто сами команду ls, мы получили вот этот перечень, видите, все красивыми, разноцветными какими-то шрифтами, что-то жирненькое, что-то нет. Когда мы просто выполнили команду прямым именем, мы получили вот так вот просто текст, не очень удобно. То есть настройки оболочки были немножечко проигнорированы. Дело в том, что когда мы вызываем команду ls, мы вызываем ее по умолчанию с некоторыми ключами. Чтобы узнать, что за ключи мы используем, мы используем команду type. Type ls. Выведи нам, что именно мы делаем, когда запускаем ls. И видите, ls у нас по сути это алиас или псевдоним. Когда мы заполняем команду ls, мы ее по умолчанию запускаем с ключами ls color auto. То есть мы ставим автоматические цвета. И именно поэтому, когда мы вызываем ls, мы, по сути, пишем bin ls 2 slash a color auto. И тогда мы получаем вот этот красивый вывод. То есть type нам позволяет выводить псевдоним. Есть еще одна команда, которая нам позволяет все узнать о какой-нибудь команде. Это where is. Где именно находится. То есть, в принципе, команда which нам показывает, где находится команда. Но where is еще нам показывает огромное количество дополнительной информации. Но для ls ее так много не будет. Для ls она просто показывает, где лежит и к какому пакету она относится. Вообще, URS еще может показать нам мануалы, help и прочую страницу поддержки для каждой конкретной команды. Подводим промежуточный итог и окончательный итог. Значит, мы в течение сегодняшнего занятия разобрались с тем, что есть такой стандарт файловой системы, разобрались по нему, какие папки и файлы у нас где находятся. Далее мы с вами смогли понять команды «witch». Type и where is, для чего они нужны. И кроме того, разобрались с поиском файлов и пабок, команда file и команда locate, которая опирается на этот find. Find – медленный поиск в реальном времени, locate – быстрый поиск, но опирается на базу данных, которая создается раз в день. Теперь по всему курсу давайте подведем итог. Вы молодцы, если вы посмотрели все это от начала до конца. У нас был с вами курс такой подготовительный к администрированию Linux. Хоть LPIC и считает этот курс базовым администрированию Windows, админами Windows и Linux вы от этого не станете. Это у вас просто появился такой фундамент знаний. Теперь нам нужно с вами разобраться, как двигаться дальше. Я сейчас буду делать курс по lpic второму, но мне еще пришло очень много задач по работам, на которых я работаю, поэтому я не знаю, в каком темпе я это сейчас буду делать. Скатаюсь в Грузию, отдохну, покатаюсь на лыжах, разберемся. Но, в общем-то, ваша задача, если вы это смотрите уже какое-то время спустя, после февраля 2015, когда я это записал, найти у меня курс по LP2 -ку и я буду еще задавать курс по практическим задачам по администрированию Linux, который как раз-таки должен пригодиться вам на практике. Кроме того, сайт Наконец-то, я думаю, скоро будет запущен. на сайте будет вся дополнительная информация, которую вы можете скачать, получить, посмотреть, и будут тесты для самопроверки. Нельзя рассматривать мой курс именно как подготовку к Элпику, хотя можно, конечно, после него пойти и попробовать сдать, это больше я все-таки готовлю к каким-то практическим моментам. На сайт я все-таки постараюсь выложить, наверное, через какое-то время аналог Элпика, и уже если вы этот аналог Элпика сможете пройти, то можно идти и сдавать реальные экзамен. В общем, спасибо большое, то, что смотрели, подписывайтесь на канал, всего вам хорошего.